Вам часто попадаются на глаза черепахи. А знаете ли вы, что означает черепаха как символ? Это и многое другое вы узнаете после просмотра этого видео. Многие народы связывают символ черепахи с началом мироздания, считают ее первичной физической материей. Еще с древних времен черепаха — это символ долголетия, мудрости, здоровья и защиты. Учение фэншуй твердит о том, что в каждом доме должна быть черепаха или же большое строение за домом, которое будет выполнять роль черепахи и таким образом защищать дом. Черепаха олицетворяет своеобразную гармонию инь и янь. Черепаха как символ означает уверенное движение вперед, если в вашем доме будет этот атрибут, он, несомненно, начнет привлекать удачу, сделает уровень жизни выше, повысит рост доходов и даст возможность легко решать все жизненные вопросы и ситуации. В каждом доме должен присутствовать талисман в виде черепахи. Сам по себе панцирь черепахи означает мощную защиту от всех невскот. Поэтому если у человека будет свой собственный символ черепахи, он всегда будет под полной защитой, будет находиться под панцирем черепахи. Китайцы настойчиво рекомендуют размещать фигурки черепахи по всему дому и в большом количестве. Они могут быть как из камня, так и из металла, гипса и керамики. Даже самые маленькие детские мягкие игрушки могут служить мощным символом защиты. Но лучше всего, конечно же, как защитный символ использовать живую черепаху. Такой оберег лучше разместить в аквариуме или водоеме, и живую черепашку тоже желательно заводить не одну, а несколько. Также очень важен талисман черепахи и на рабочем месте. Он обязательно должен быть размещен за спиной, чтобы обеспечивать сильный тыл. Символ черепахи изменит вашу жизнь только в лучшую сторону. Скорее подписывайся на канал, чтобы знать больше!